Друзья, всем привет! Только с улицы. Очень холодно. Я обычно снимаю первую часть видео, да? А тут снял, пошел машину смотреть, ну и решил снять видео. В общем, видео снял, поэтому есть что сказать перед видео. В а, видео уже говорил. Короче говоря, машины есть, машин много, реально. Рынок такой подзабитый, машины стоят прям Плотничком, Выбор, ну, в принципе, в принципе, есть всего. Плюс машины, машины везутся. Но, опять же, цена на автомобили она растет. Да, вот поговорил с продавцом продавец говорит я вот сегодня буду переписывать переписывать цены на автомобиль еще раз вернусь к этому то что я ни в коем случае никого не защищаю да но некоторые думают то, что продавцы там зарабатывают огромные деньги на одном автомобиле который стоит там, допустим миллион рублей да то что там по 200 по 300 тысяч ребят такого такого нет все прекрасно знают да, кто, а, кто в этом что в этом во всем Виноват ладно бог с ним а, еще один момент, смотрите, есть, у меня, короче говоря, проблемы со связью в квартире дома, у меня просто связи нет, вообще дозвониться вечером до меня невозможно, то есть если вы не дозвонились на обычный телефон, вай fi слава богу, придумали, вай -Fi, fi интернет есть, поэтому звоните по ватсап, дальше, следующий момент, народ, я днем работаю, вот на улице сейчас а, минус 16, бетруганище дует, многие то, что ты не берешь трубку, вы поймите, работать некогда будет Если я буду брать трубку Общение днем в WhatsApp То есть написали голосовое сообщение Написали там словами что-то Я освободился, я сел в машину в тепле Я спокойно прочитал Я всем ответил Отвечаю всем Вечером, пожалуйста, набирайте в WhatsApp Звоните, вечером можно пообщаться Дальше Напоминаю Все больше и больше вопросов Ребят, подбор Осмотр автомобиля стоит не 10, не 15, не 20 тысяч рублей. 2 тысячи рублей стоит осмотр одного автомобиля. Заходите на сайт drom.ru, копируете ссылочку, скидывайте, отправляете мне ее в WhatsApp. Я ее, я ее проверяю. Вот. Следующий момент. Могу ли я обслужить автомобиль? Да, я начал это практиковать. Раньше я этого не делал. Сейчас, если вы приобретаете японский автомобиль, через меня там со авторынка зеленый угол. Кстати, что касается где я смотрю автомобили и какие я смотрю автомобили. Автомобили я смотрю везде. Что на рынке, что по городу, что в других городах Приморского края. Абсолютно везде. Вот, поэтому смотрите автомобили во всем Приморье. Если вы покупаете автомобиль, мы можем его поставить в сервис. Если это гибрид, обслужить батарею. Если это обычный автомобиль, поменять масла, фильтра, сделать какую-то комплексную диагностику. Просто, просто обслужить, обслужить автомобиль. Вот, поэтому, кому нужна помощь, пишите, звоните в WhatsApp. Вот, ну, идем, идем смотреть цены, которые я уже знаю. Друзья, одна из стоянок авторынка зеленый угол. Honda Freed Spike черный цвет. Стоимость автомобиля 815 тысяч рублей. Объем двигателей 1,5 литра, коробка передач. Вариатор. Если автомобиль 4WD, то устанавливается автомат. Хороший, практичный, надежный, семейный минивэн. Размер колес. А, так, 185, 65, 15. Ну, в принципе, они все. Все, все идут на 15 дисках. Рядом стоит Nissan Note. Автомобиль 2019 года выпуска. Аукцион, статистика, цена, цена не указана на данном автомобиле, но будем искать, где есть цена. Далее стоит у нас Honda Fit Shuttle гибридная версия, стоимость автомобиля 795 тысяч рублей. Автомобиль 2014 года выпуска, Cool Edition комплектация. Сейчас поговорил с продавцом говорит надо надо переписывать ценники поэтому а, возможно цена будет отличаться от дрома потому что реально идет повышение цен многие пишут то что смотрите мазда такая стоит 1 миллион 15 тысяч Аксела спорт полтора литра а вы знаете вот все почему-то а продавцов такие злые. продавцы барыги цены повышают и так далее. Ребята, Причем а при чем здесь продавцы? Я не то, что кого-то там защищаю, да, но а, все хотят жить. Если вы думаете, то, что вот на вот этой бибихе продавец зарабатывает 200 тысяч рублей, которая стоит 655 тысяч, то вы ошибаетесь. Вы реально ошибаетесь. Все прекрасно знают, кто у нас виноват да, в поднятии цен на автомобиль. Да не только на автомобиль, в принципе, на все. Посмотрите, как продукты у нас растут. Итак, BB Music Box, это очень клевая, крутая комплектация, аукционный лист, 3,5 балла, пробег у автомобиля, реальный пробег 64 тысячи километров. Стоит Toyota Corolla Fielder, вариатор 1,5 литра, 885 тысяч, автомобиль 2016 года, климат, автоторможение. Ну, это продавец имеет в виду то, что стоит датчик при столкновении, 915 тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Probox, Toyota SucSit, объем двигателя полтора литра, коробки передач, вариатор, 4 ВД, 4 кнопки, сиденье диваном. Имеется в виду мягкое сиденье сзади установлено. Стоимость автомобиля 815 тысяч рублей. Это хорошая цена. Хорошая цена. За данную комплектацию. Фрид. Там у нас стоял Спайк, а это Honda Free. Чем они отличаются? Я уже во многих видео это говорил. Во-первых, Фриды есть двух, где два ряда. Есть автомобили, где три ряда. В Spike ровный пол сзади получается. Во Фриде ровного пола не получается. 870 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Тойота Королла Филдер 18 год 1 миллион сорок пять тысяч это у нас гибридная версия стоит honda fit автомобиль 2017 года выпуска, объем двигателя 1.3 коробка передач вариатор цена ценника не вижу к сожалению 4 балла 77 тысяч пробег указан на автомобиле C-Share 2019 год автомобиль 4 ВД. 4ВД. Стоимость данного автомобиля 1 миллион 725 тысяч рублей. А многие спрашивают, со скольки работает автомобильный рынок «Зеленый угол». Ребята, автомобильный рынок работает с 9 часов, но основная масса продавцов начинает подходить где-то в полдесятого, без пятнадцати, в 10, в 10 часов. Honda Fit, 4WD, хорошая комплектация, полтора литра, 4WD, 3,5 балла, 855 тысяч рублей. 855, но за 4WD это, за гибрид это хорошая цена, это очень хорошая цена. Так, еще один спайк стоит, 825 тысяч стоимость данного спайка. в VXB комплектация крутая комплектация три с половиной балла 148 тысяч пробег 895 тысяч 895 опять же многие сравнивают а не то что сравнивают а говорят там правый руль растет в цене а вы обратите внимание на левый руль возьмите новый автомобиль и посмотрите сколько он стоил ну, допустим год назад допустим полтора года назад гибрид, 835 тысяч машины есть машин понавезли действительно много машин очень много так что у нас еще здесь есть интересного есть у нас suzuki solio гибридная версия аукцион 4 балла такой ярко насыщенный Красненький такой вишневый цвет, автомобиль на литье. Зимняя резина установлена. Стоимость 755 uh -huh. тысяч uh -huh. -huh. рублей. Что берут? Weerين. Опять же, что взять? Э -э -э -э -э берут все до миллиона. Вот серьезно, все mm -hmm. до миллиона. Филдер. Еще один филдер. Экстрейл. 16-й год. 2 литра. Все двухлитровые. 1570 я так понимаю. Nissan Serena. Восемнадцатый год, 2 литра. Гибрид, 1 миллион три семьдесят пять тысяч рублей. Еще один Honda Fit Shuttle. 735 тысяч рублей. Видите машинки как с стоят на стоянках. Дайхация мира ЕС 485 тысяч. Еще один виш 925 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч рублей, 16-й год. Toyota Corolla Axio, ВИШ на вариаторе, Axio вариатор, ВИШ объем двигателя 1.8, аксио полторашки, 985 тысяч рублей. Toyota сиента старый кузов, 12-й год, 700, 730 тысяч. Это минивен. Пробокс, 16-й год, полтора литра, 770 тысяч. Хонда, Энвагн, четырнадцатый год, 4ВД, стоимость не указана. Эскуда свеженький стоит, ни разу не смотрел такой автомобиль, не берут их. И цена, цена тоже не указана. Вот здесь мы не все автомобили все автомобили я снял. А Suzuki передний привод 705 тысяч. Вид старый кузов, объем двигателя 1 литр, тоже вариатор 508 тысяч рублей. Honda Shuttle 935 тысяч. сам ноут без ценника Виш! один из наверное таких лучших ходовых минивенов 1 миллион пятьдесят пять тысяч Кейкар, вагон R. Недорогой кейкар. Он на климате. 16-й год, гибрид. Но цена на нем не указана. Ребят, пробежался вот по стоянке, по небольшой. По одной из многих стоянок. Поснимал цены. Как видите, машины действительно есть. Машины покупают, выбор есть. Напоминаю, у меня один телефон, один, единственный. Мой телефон можете найти в описании под каждым видео на моем канале. Также напоминаю, то, что вечером до меня дозвониться проблематично, в том плане, то что в квартире просто отсутствует связь. Поэтому пишите, либо звоните в WhatsApp сегодня все. Всем хорошего настроения.